В преддверии осеннего праздника Дня учителя в Казанской Ратуши состоялся городской форум педагогов, подготовивших казанских выпускников по предметам ЕГЭ на 100 баллов. Нельзя выражаться про детей штучный товар, но вы именно вот занимаетесь огранкой тех алмазов, которые становятся бриллиантами. И То, что вы находите таких детей, то, что находите в себе силы, то, что находите э, талант, Раскрыть этих детей, и мы получаем такие результаты, это дорогого стоит. Выпускников, получивших максимальный результат, подготовили 69 педагогов из 38 школ. В том числе это и педагоги лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. В этом году два столбальника. За всю, сначала, как вот стали, внедрили ЕГЭ человек, наверное, 12. Это труд. Это регулярное занятие, выполнение всех заданий, которые я даю. А от учителя это постоянное отслеживание всех тенденций. В республике всего 10 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Среди них есть учащиеся лицеями Николая Ивановича Лобачевского и КФУ. В этом году закончили лицей и получили 100 баллов на этапе государственной итоговой аттестации 5 наших учеников. Вернее, 4, но один стал дважды 10-бальником избеков Вадим. Сегодня мы надеемся, что наградят нашу учительницу химии Роману Вольгу Николаевну. Романа Ольга Николаевна преподает химию, можно сказать, со школьной скамьи. Стоит отметить, что в рамках мероприятия также состоялся диалог между учителями и городским руководством о том, каким образом удается достичь высоких результатов во время сдачи государственных экзаменов в школе. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.